Алла Перфилова, прославившаяся как певица Валерия, родилась 17 апреля 1968 года. Семья будущей певицы была тесно связана с музыкой, отец Юрий Иванович руководил местной музыкальной школой, а мать Галина Николаевна преподавала в той же школе. Будущая звезда была покладистым и ответственным ребенком. Ее окружали родительская любовь и многочисленные занятия, на которые у девочки едва хватало времени. Воспитанием юной Аллы преимущественно занималась бабушка Валентина Дмитриевна, поскольку чита Перфиловых много работала. Валерия начала петь с раннего детства. В детском саду она исполняла сольную песню «Снегурочки» и участвовала в выступлениях детского хора. В пять лет юная певица пошла в музыкальную школу. И хотя девочка обладала необходимыми навыками певицы, она мечтала о карьере балерины. В семь лет Валерия пошла в школу, которую закончила с золотой медалью. Изучение предметов, особенно точных, давалось ей легко, чего нельзя сказать о физкультуре, которую юная звезда не любила. Для получения золотой медали девушка даже записалась в волейбольную команду и лыжную секцию. В родном городе Валерия устроилась на работу в Саратовскую филармонию. Вместе с руководителем ансамбля «Импульс» Леонидом Ярошевским, где девушка была солисткой, она гастролировала со своей первой программой по городкам и деревням Саратовской области. Первым серьезным конкурсом Валерии стал фестиваль Юрмала 87. Туда певица ехала с большими надеждами, но Аллу ожидал полный провал. Джазовая композиция исполнительницы не заинтересовала жюри конкурса, и девушка не прошла даже во второй тур конкурса. Если бы юную Валерию не поддержал Иосиф Кобзон, Неизвестно, как бы обернулась дальнейшая музыкальная карьера звезды, столь серьезным было разочарование. В 1988 году Валерия впервые появилась на телеэкранах. В музыкальном шоу талантов «Шире круг» девушка исполнила песню «Будь со мной». Тогда же Перфилова останавливает выбор на сценическом псевдониме Валерия. До 2001 года Валерия выпустила еще четыре альбома. В 2001 году певица заявила, что уходит со сцены и прощается с музыкальной карьерой. Валерия была вынуждена уйти из шоу-бизнеса на целых два долгих года из-за разногласий и скандалов со вторым мужем и продюсером Александром Шульгиным. В 2003 году после расторжения контракта с Шульгиным Валерия начала совместный проект с продюсером Иосифом Пригожиным и компанией Nox Music. Сотрудничество привело к появлению восьмого студийного альбома «Певица страна любви». Пластинка пользовалась небывалой популярностью у слушателей, получила несколько наград. А песни из альбома долгое время держались на верхних позициях всех российских хит-парадов. С первым мужем Леонидом Ярошевским, пианистом и руководителем ансамбля «Импульс», Валерия познакомилась в юности в Саратове. Ярошевский уговорил юную Валерию поступить в музыкальный университет, будущая звезда эстрады первоначально планировала стать педагогом. Когда девушке исполнилось 18 лет, они сочетались браком. Союз дал трещину, когда Валерия познакомилась с продюсером Александром Шульгиным. В 1993 году Александр сделал Валерии предложение. К тому времени у пары родилась дочь Анна. Еще через год у супругов родился сын Артемий, а в 1998 году появился и третий ребенок Арсений. Шульгин приложил массу усилий, чтобы сделать из Валерии звезду. Она записывалась на лучших музыкальных студиях, участвовала во всевозможных конкурсах талантов, снималась в клипах, ее песни крутили на радио и телевидении. Однако у жизни с Александром оказалась и темная сторона. Супруг Валерии обладал вспыльчивым характером, ему не чуждо было рукоприкладство. Он контролировал доходы супруги. Однако певица продолжала верить, что супруг изменится, и старалась всеми силами сохранить семью. Валерия даже предложила Шульгину обвенчаться в церкви, однако венчание превратилось в очередной скандал, который стал для артистки последней каплей. С третьим мужем, Иосифом Пригожиным Валерия познакомилась в далеком 1991 году, выступая на конкурсе «Утренняя звезда». Тогда знаменитый продюсер не мог и подумать, что свяжет судьбу с этой девушкой. Однако, встретившись с Валерией через 12 лет, он влюбился в нее с первого взгляда. В первое время певица довольно прохладно относилась к новому продюсеру, поскольку зареклась вновь заводить служебные романы. Но искренность Иосифа растопила сердце звезды эстрады, и уже в 2004 году влюбленные сыграли свадьбу. Сегодня Валерия и Иосиф Пригожин живут душа в душу. У третьего супруга звезды сложились прекрасные отношения с детьми любимой жены. Мужчина считает ребят родными.